Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет блокчейн Terra Luna. Посмотрим, что он из себя представляет, да, какие возможности нам он приносит в плане заработка. Также попытаемся понять, почему он входит в топ-9 по рыночной капитализации монет во всем мире. Ну и самое главное, наверное, в конце глянем на график, по какой цене торгуется сейчас токен Луна. Стоит ли его покупать и по каким ценам бы я предпринял Первые свои покупки, если бы, конечно же, цена дошла до тех уровней, которых я жду от Тара. Луна. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информации больше. Одну из первых я бросаю сюда, а потом все транслирую на YouTube. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, Terra Luna, друзья, является общедоступным ведущим децентрализованным блокчейн протоколом с открытым исходным кодом, который предназначен для алгоритмических стейбл коинов. Протокол Terra создает стабильные монеты, которые постоянно отслеживают цену любой фиатной валюты. Мы с вами, как пользователи, можем тратить, сохранять или обмениваться билкоины Terra мгновенно. И все это, естественно, у них на блокчейне. А у них есть два токена. Это, как мы уже с вами сказали, Terra Luna, да, которая стоит сейчас 57 долларов. Общая эмиссия здесь показана, 818 миллионов и циркулирующее предложение 401 миллион. При рыночной капитализации 20. Практически 23 миллиарда э, позволяет Terra находиться на 9 Coin строчке CoinMarketCap, и также есть стабильная монета, как мы привыкли там пользоваться USDT, да, который привык э, приравнен к доллару USDC, также есть монета Terra Terra USD UST. Вот видите, она на 18 месте, и тоже у нее уже не маленькая рыночная капитализация в 11 миллиардов долларов. И сама экосистема Terra, она очень быстро расширяется за счет децентрализованных приложений, которые на ней же тоже создаются и строятся, и что делает э, и создает стабильный спрос именно на Terra, который сразу же повышает цену на токен LUNA. То есть работает это так, что чем больше как бы используется Terra, да, стаб coin стабильный то тем больше стоит LUNA. Самое большее распространение данной блокчейн, токен, он имеет в Азии, там Корея, в ту сторону. И там уже некоторые там магазины, также, насколько мне известно, в такси. Можно прям рассчитываться террой без проблем. И чем больше и быстрее они будут расширяться и идти в массы, особенно на азиатском рынке, то, как вы понимаете, тем больше... И благоприятный это будет влиять на цену самого токена Луна. Итак, это вкратце поверхностно, да, как работает сам блокчейн, какие у него есть два токена. Сейчас взглянем на их экосистему, тоже поверхностно пробежимся, потому что если изучать все глобально, каждый отдельный виток, то что здесь уже есть и что мы можем здесь сделать для заработка, то потребуется очень длительное видео, поэтому покажу поверхностно, как все работает, потому что, в принципе, во всех децентрализованных блокчейнах все работает ну плюс-минус одинаково. Итак, друзья, смотрите, если вы хотите пользоваться экосистемой Таранда и хотите здесь зарабатывать, для начала вам нужно зайти во вкладочку Build, sorry, ребят, Learn. Вкладочка Learn. И вот здесь вам нужно выбрать и установить кошелек, куда вы хотите. То есть это может быть iOS, Wallet, Android, Windows, Mac. Но я буду устанавливать на Chrome. Я уже это установил и вам рекомендую. Может то в экосистеме Polkadot знаком, да? Как пользоваться кошельком. Вот это что-то того же рода. В принципе, как и Mask Metamask. Вы просто нажимаете сюда, скачиваете приложение. Оно у меня уже установлено. Вы его устанавливаете. И вот здесь оно у вас появляется. Кстати, закреплю. Видите, вот так оно выглядит. Terra Station Wallet. Все то же самое. Вы там нажмете, нажать «Создать новый кошелек». Обязательно сохраняйте сид фразу. Придумывайте название кошелька, придумывайте пароль. Потом вводите сид фразы. Там оно выборочно даст вам, к примеру, первое слово. И потом там 17-е слово. То есть вы введете, создадите кошелек. Закрепите вот сюда на панель, и у вас уже будет кошелек. Рекомендую это делать в Google Chrome. Итак, с кошельком, я думаю, здесь все понятно. Дальше, когда вы установите, нажмете сюда, вы законнектитесь, и у вас будет такой кошелек. Вот здесь вы копируете, и это у вас адрес. Адрес для того, чтобы перевести сюда монетки Луна. Почему? Если вы хотите использовать систему, вам нужно сразу пополнить, ну как минимум, там, я не знаю, ну, какую-то часть луна, там, хотя бы на 10 долларов, для того, чтобы вы смогли оплачивать комиссии. И вот этот адрес, он подходит, в принципе, для любых токенов, которые вы хотите сюда добавить, которые ну, используют блокчейн луна. То есть он адрес один для всех. Будто вы стабильную монету TerraUST да кинете, будь будто вы луна кинете. Вот этот адрес копируете, идете, к примеру, на бирже OX, покупаете, переводите. Там минимальная комиссии, Ссылка на биржу также, кто еще не зарегистрирован, под видео будет в описании. Дальше, когда мы разобрались с кошельком и хотим начать зарабатывать здесь, то мы можем зайти, к примеру, вот Learn Terra Station, и вы попадете на платформу Terra, где, естественно, вы можете нажать кошелек, здесь отслеживать какой у вас баланс, сколько токенов, здесь история, здесь вы можете обменивать токены, и здесь вы можете сделать ставки, то есть стейкать. Здесь выбираете валидатора, и здесь вы можете подстейкать монетку Луна. Где-то в среднем от 7 до 10% в зависимости, какой вы выберите валидатора и какой процент комиссии на вывод он будет там взимать. То есть в среднем это 70%. процентов. В принципе, это стандартная цена для вот таких блокчейнов. То есть здесь в год вроде процент небольшой, но здесь идет заложена ставка делается на то, что токен... Особенности если такой блокчейн как Луна он очень перспективный, да, и у него есть огромный потенциал и возможности для дальнейшего роста. Поэтому вы за год вроде количество токенов умножаете не на очень большой объем, но в итоге, если цена растет, то все равно вы получаете хороший доход. Но если вы не хотите заниматься вот этой волатильностью, вы этого боитесь, тем более там, к примеру, сейчас рынок нестабильный, неизвестно, он бычий у нас сохранился или это уже медвежий рынок, вы спокойно берете, переводите на той кошелек UST, стабильные монеты, идете в экосистему сюда, нажимаете Houcher Protocol, нажимаете Web App. Здесь, соответственно, вы подключитесь к своим кошелечкам, видите, я подключен. И здесь вы можете стабильной э, UST, монетку Terra, стейкать под 19% годовых. Я считаю, это очень-очень большой и крутой процент. Ну, по крайней мере, на запись этого видео, вот он такой, как вы видите у себя на экране. То есть, понимаем разницу Вот банки, к примеру, вы доллары держите под подушкой или на депозите в банке. Но ну, я считаю, с такими возможностями, которые дает криптовалютный рынок уже на стабильных коинах, то, как по мне, это смешно в банке держать что-то, потому что вот на таких блокчейнах вы можете для диверсификации раскинуть в разных блокчейнах. Ну вот, к примеру, вам тера стабильный доллар, вам доход приносит, ну, к примеру, 10 тысяч долларов вы положили, вам за год 1900 долларов как бы будет прибыли и потом уже когда будет понятно какой рынок вы используете эти деньги для к примеру покупки ну криптовалюты да поэтому я считаю вот эта кладочка здесь она просто огонь и это один из самых высоких процентов на стабильную монету где я видел поэтому обязательно используйте если вы переживаете там за рынок и не хотите иметь дело с волатильными сильно сейчас монетами вот это для вас тихая гавань дальше смотрите какие еще здесь есть штучки на экосистеме тоже нажимаем mirror protocol здесь выбираете любой app и здесь еще одна очень интересная платформа ну там домашняя страница и здесь есть вот трейд и что здесь самое интересное, что я увидел для меня, это то, что мы здесь можем спокойно покупать акции любой компании американские. Ну, может не любой, они не все, но процентов топовые здесь они имеются. Мы видим, вот вы можете акции Apple купить, вы можете акции Amazon купить, Alibaba купить. То же самое вы можете купить... Покупать здесь и Ethereum, и DOT, и Bitcoin, вы видите, да, вот акции фейсбука, гугла, Microsoft, Netflix, Nvidia. Ну, в общем, ребят, если у вас была запара и там найти какого-то надежного брокера или еще чего-то, вы можете спокойно попробовать торговать токенизированными акциями. Вот здесь, прям в приложении Terra. Вот, к примеру, нажимаете на акцию Хотите купить Facebook да, для проверки? Одна акция Facebook вам нужно будет заплатить Тара USD 244 доллара. Идем смотрим на график акции из Facebook. А почему я выбрал Facebook? Потому что мы знаем, что Facebook сейчас очень сильно просел и его акции сейчас торгуются по цене 232 доллара. Но нам, видите, нужно заплатить 244,68. Почему здесь цена дороже? Потому что, видите, здесь комиссия составит 5,22%. Поэтому, если вы же покупаете токенизированные акции, имейте в виду, что комиссия неплохая за вот эту всю историю. И акции, естественно, лучше подбирать после хороших просадок. И если вы уже будете продавать, то фиксировать ну, прибыль какую-то тоже значительную. Потому что, чтобы вы за вычетом комиссии, ну, чтобы у вас получилось, в общем, заработать. да, Имейте это в виду всегда при покупке той или иной акции. Я думаю, с этим, ребят, тоже все понятно. Также смотрите вкладочки Network. Здесь есть еще возможность воспользоваться мостом. Если вы хотите с одного блокчейна, к примеру, стара, перекинуть в блокчейн Ethereum какие-то токены, то, пожалуйста, через мост это все можете сделать. Также самое еще есть мост Wormholes здесь. Здесь чуть больше возможностей, больше блокчейнов, которые вы можете перегнать те или иные монеты. Но помним, недавно я даже в телеграм-канале давал информацию, что их взломали и очень, не помню сколько, но большую сумму денег похитили хакеры. Но, как мне известно, вроде портал Ворхорм восстановил вот эти все убытки и средства вернул пользователям. Но все же осадок неприятный остался. Дальше в Terra есть своя свапалка, как в принципе и в любом другом там, блокчейне, да, как есть Pancake Swap, Uniswap, Polygonia Swap. На Polkadot вот сейчас Акала там строится, тоже будет э, в том блокчейне одна из лидирующих сваполок. Э, здесь тоже вот такая сваполочка есть. Здесь выбираете монетку: Что вам нужно купить, продать. Тоже не буду сильно углубляться. Выбираете, покупаете. И что за самое интересное, блокчейн сам Terra, LUNA, построен на космос SDK и Tendermint, что позволяет здесь оплачивать вам комиссии в любой валюте, вот которую вы видите вот здесь на экране. Дальше еще здесь очень много всего, в принципе, больше, наверное, мы не будем ни на чем задерживаться. Разве вот вкладочку вот Finance перейти. Здесь, что я видел, интересно... Я не разбирался, но насколько я понимаю, здесь вы можете отслеживать свой портфель. Каким образом? Скорее всего, вот здесь нажать «плюс». И если в какой-то сети и есть у вас, к примеру, токены, вы добавляете сюда, вставляете адрес. И оно показывает, что у вас Binance Smart Chain, к примеру, имеется такое-то количество токенов, такое-то количество денег. И здесь оно будет отслеживать вас портфель, как он видоизменяется, история, аналитика. Я думаю, это тоже все интересно. Здесь вы можете, видите, и на фарминг попасть, загонять ликвидность, создавать ликвидные пары, получать какие-то проценты. Ну, в общем, здесь э, вот мы видим Луна UST, к примеру, 53% годовых, а UST Luna 42% годовых. Ну и здесь вы смотрите уже, какие-то проекты есть в экосистеме. Terra, естественно, здесь целая экосистема, на ней строится децентрализованное приложение. Давайте глянем, где они у нас есть. Вот вкладочка и вот экосистема TerraLuna. Здесь вы можете на каждый э, с этих проектов открыть и, в принципе, почитать, что и как, на какой стадии они находятся. Есть вот платежи, кстати, платежное приложение Чай, которое работает через App Store, Google. И вот здесь, видите, уже вся вот эта история. То, что, о чем я говорил начале, что там в Корее там уже можно через токены, вот, пожалуйста, с телефона Тера, там оплачивается, там, то же самое такси, какие-то магазины, видите. Ну, я мало здесь что понимаю по-корейски, какие их там магазины, но что это уже технология применяется и используется в азиатских странах, это очень хорошо. Твиттер, друзья, у них тоже, смотрите, 330 тысяч фолловеров уже, ведется очень хорошо, за ними следят... Очень большое количество людей, которые занимаются криптовалютой. Также очень много различных проектов, что дает мне понятие о том, что они интересны не только мне, да, как простому пользователю, а глобально очень огромной массе людей, которые занимаются криптовалютой. Итак, друзья, переходим к самому главному. Это то, по чем торгуется сейчас токен и по каким ценам бы я его покупал. Как мы видим, хай данного токена был, ну давайте вот возьмем уже без фитиля, 100 долларов, да? Это, ребят, просто, ну, невероятные проценты. Вы видите, что с этого года, с января, вот ровно за год, ну, актив дал 15 тысяч процентов. То есть это сумасшедшая прибыль. Смотрите, здесь был ранний пресейл. То есть за 10 центов было продано на 10 миллионов токенов. Представляете? Здесь был тоже предраунд э, ранний 23 цента на 23 миллиона токенов. И приватный сейл был 80 центов. На 14 миллионов было продано токенов. Здесь разлог целый год был при запуске. Здесь 10 месяцев и здесь 3 месяца плюс 6 месяцев линейных вестинг. То есть мы понимаем, что эти токены уже в рынке или на руках данных Инвесторов, которые заносили. И я более чем уверен, вот они по 100 начали фикситься. Фиксация, большой слив. Здесь чуть откуп. Фиксация, большой слив. Опять фиксация и идет большой слив, смотрите. И здесь опять чуть откуп. И я более чем уверен, вот такие сливы, они будут еще происходить, потому что действительно цена... Очень маленькая была на пресейле и иксы очень огромные, поэтому мне не хочется закидывать там свои деньги, покупать токен там по 56 долларов даже сейчас, я уже молчу по 80, по 100, чтобы получить условно, там, да, может быть 2 икса, может быть 3 икса. Я... Ну, более чем уверен, что в дальнейшем, если Тайра так продолжит развиваться, она может стоить и 500 долларов, может и 1000 долларов стоит. То есть на рынке, в принципе, это все возможно. Но вряд ли это будет сейчас. И я думаю, вот этим ребятам, конечно же, интересно фиксировать вот такие иксы. Вы сами понимаете, это неприличные деньги из тех сумм, которые они вложили. И они будут, конечно же, выходить, чем повыше выходить. А вот здесь, вот где я обозначил точки интереса лично мои, я думаю, у них тоже появится интерес перенабрать данный актив, чтобы уже там при следующем хорошем забеге э, скинуть его еще повыше. Потому что, как я говорю, потенциал действительно очень сильный. Первая интересная точка лично для меня – это в районе 19-21 доллара. И вторая – Самое очень интересное, если токен бы пришел в район 5 долларов, от 5 до 8, здесь это вторая такая зона покупки, где я брал бы данный актив. Если увижу ниже, в чем у меня есть сильные сомнения, то естественно там тоже с удовольствием данный актив бы я прикупил. Теперь вы скажете, если не дойдет до этих значений, ничего страшного, друзья. Я сейчас исхожу из того, что прибыль-риск, да, то есть какая возможность у меня получить доход с тех денег, которые я занесу, то вот доход не сопоставим с теми рисками, если мы обвалимся на 20, а еще, дай бог, там пойдем на 5. Ну как, не дай бог. В принципе, я жду этого, и было бы хорошо. Но, к примеру, люди, которые берут по 50, для них это будет сущим кошмаром. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому я считаю, с этих значений у меня больше шансов заработать, чем сейчас взять и рисковать. Лучше я на эти деньги сейчас поищу в той же Терри, в этой экосистеме или в другой экосистеме, более там молодые или на ранней стадии проекты и проинвестирую туда с потенциалом чем сейчас покупать данный актив, который уже находится на девятом месте с рыночной капитализацией больше 20 миллиардов, для меня это сейчас еще и на таком рынке большой риск. Поэтому я просто добавляю себе, во-первых, сюда токен Луна как один из перспективных и, конечно же, буду ждать хорошую и приемлемую цену для себя, чтобы купить данный актив. Если не получится, ничего страшного не произойдет, токен блокчейн Terra предоставляет и так множество возможностей для заработка. В особенности мне очень понравилась возможность стайкать под очень вкусный процент стейблкоин, и также возможность покупать токанизированные акции, причем разных хороших, топовых компаний просто в один клик. Поэтому, друзья, у меня вывод один. Очень сильный блокчейн, мощная экосистема, быстро развивающаяся, особенно в азиатских странах. Естественно, перспективы дальнейшего, я не говорю прямо сейчас, но дальнейшего развития и роста у него есть. И для меня это один из топовых проектов блокчейнов, которые я бы очень хотел бы обзавестись и добавить себе в копилочку, в портфель на долгосрок, но по тем ценам, которые я вам озвучил. Что касается вас, будет мне интересно почитать в комментариях, насколько вам интересен блокчейн Тера, имеете ли вы токены Луна у себя, пользуетесь ли вы их экосистемой, формилкой, может может покупали акции, будет интересно почитать. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.